Привет, я Энни Мэджик, и да, я подумала, ребят, и все-таки я попробую еще раз, совершу еще одну попытку Кстати, сегодня я скажу кое-что важное про удаление моих соцсетей и так далее, но об этом попозже А сейчас посмотрите вот это видео и скажите, как по-вашему, это правда или фейк? Ну что решим, постанова это или все по-настоящему? Напишите, короче, свое мнение в комментариях, тем более, что я ставлю на них сердечки, отвечаю, они тут в видео появляются. Голосуйте вопросики, короче, вы все сами знаете. Итак, как я сказала в прошлом видео про разоблачение дома с призраками, практически все мистическое можно объяснить, но чаще всего люди либо очень хотят верить и бояться, либо они слишком ограничены. При чем тут ограниченность? Ну, смотрите. Я все время вам говорю, развивайтесь, расширяйте, пожалуйста, свой кругозор. Чем больше вы знаете, тем меньше шансов вы вот столько вот есть у кого-то вас обмануть. Вы думаете, я просто так это делаю? НЕТ! Просто я о вас забочусь, потому что мне не наплевать. Я не хочу, чтобы вы боялись того, чего бояться совсем не стоит. Но, к сожалению, наш мир так устроен, что в нем очень много людей, которые тупо хотят на вас заработать. И им все равно, что потом вы не будете спать по ночам, бояться темноты или пугаться любых шорохов. Так что давайте... Поставьте лайк те, кто считает, что человек должен заботиться об окружающих, все-таки хоть немножко думать о них И дизлайк те, кто считает, что человеку должно быть пофиг вообще на всех вокруг Посмотрим, как разделится мнение Любимые, любимочки, большинство странностей в этом мире можно объяснить, главное знать Объяснение. Но задумайтесь, если изо дня в день вы будете выбирать, смотреть какое-нибудь абсолютно постановочное шоу для глупеньких, вместо того, чтобы смотреть нормальный контент, будет ли ваш мозг развиваться? Вряд ли. Стоп, рекламная пауза. На моих каналах других тоже сегодня видео, ссылки я оставлю внизу в описании, потому что если вы не в курсе, то я в ледяном плену сейчас, то есть у меня за дверью... Я все рассказала и показала на канале Magic Family. Сходите, потом посмотрите. Там жесть. Вот. Да, все, сейчас снова возвращаемся Да, я знаю, иногда тяжело заставить свой мозг выбирать лучшее для себя Потому что, ну, намного проще просто смотреть какую-нибудь фигню и ни о чем не думать Именно поэтому, кстати, на ютубе вот этот вот развлекательный контент набирает намного больше просмотров Чем какие-то реально качественные ролики, в которые вложены силы, особенно научно популярные И люди, которые их делают, теряют мотивацию в итоге остается только контент для деградации мозгов, к сожалению Но давайте, давайте лучше не будем о грустном И поразвиваем свои мозги Офигеть! А еще как-то вот так уме... Меня... Короче, существует примерно 6 объяснений любой мистики И мы по ним с вами сейчас быстро, очень весело пробежимся Погнали! Призрака, вижу! Может быть, Ой. просто не надо было тебе столько пить. И это просто дерево. Это точно призрак. Записывай. В окне мы увидели нечто с множеством конечностей. Назовем жуткое существо напало в лесу на журналистов. Ага, галлюцинации от разных психоактивных веществ или же болезни психики, при которых люди могут видеть галлюцинации как-то раз один мужчина из деревни рассказал мне что они с другом увидели настоящих инопланетян он очень подробно и красочно все рассказывал а дальше сказал что остальное он вообще не помнит я спросила а почему а он сказал да мы были такие пьяные оба ну вот это кстати мой инстаграм я ни на что не намекаю нет просто говорю поехали дальше ты тоже видишь какое-то странное лицо? Мне кажется, это просто какие-то каракли. Значит, хорошенько приглядись. Это просто какая-то фигня. Господи, что я здесь а? Значит, мы будем снимать репортаж или тебя уволить? А, да, я вижу точно. Вижу какое-то лицо, да, точно есть, да. Вот так-то назовем лицо призрака проявилось на старой записке. Облака, дым, трещины, кляксы. Человек с хорошим воображением может в них что-то разглядеть. И самое интересное, что уже разглядев на потрескавшейся штукатурке лицо, впоследствии вы начнете видеть его совершенно отчетливо и сможете показывать и объяснять другим. И они тоже начнут видеть. И в отличие от галлюцинаций, иллюзию можно даже сфоткать. Существует огромное количество таких иллюзий: лицо на песке, призрак на стене. Но только если спросить 100% людей со всего мира, видеть будут далеко не все, а лишь часть Так почему так, если это мистика? Потому что не у всех такое воображение Напишите в комментариях, что именно вы видите на этой картинке Смотри, как величественно интересный получится репортаж Да это же настоящий Город призрак. Но вот же это природное явление. Водная поверхность и слои воздуха отражают цветовые лучи и создают изображение пейзажа, находящегося очень далеко. Да забитый ты! Представляешь, сколько людей захотят посмотреть на настоящий город призрак? А это же это же мираж, и он называется. Это город призрак. Или тебя уволить? Да. Кажется, тут явно замешано что-то сверхъестественное. Назовем город-призрак. Вернулся, чтобы отомстить жителям. Миражи. Природные явления. Они бывают нескольких видов. Озерные, боковые, нижние, верхние прямо в небе. Миражи дальнего видения и более сложный вид миража называется фата-моргана. Короче, они бывают настолько реалистичными, что очень сложно поверить, что это мираж. И сейчас я показываю вам не какой-нибудь фотошоп, а настоящие фотографии. О, а может мне сделать рубрику «Мэджик училка»? Рассказывать там школьную информацию, только в интересном виде, а не как в школах по-скучному. Хотя... нет. И так непонятно, для кого я даже это делаю. Потому что большинству, хоть мое сердце от этого и разрывается, нужны от меня только одни смешилкины. Но мэджик не сдается, я должна доделать этот ролик. Вернемся к миражам. Все это настоящие миражи, которые когда-либо где-либо возникали и были сфотканы. Представьте, что много-много лет назад людям не хватало знаний, чтобы объяснить миражи. Поэтому, когда они просто тупо вдруг в пустыне или где-нибудь еще видели что-то подобное, типа горы вдруг ниоткуда возникающие, это было для них очень странненько. А если в море возникал, например, мираж корабля? Это же вообще для них жесть была какая-то. Это же корабль-призрак, блин, вы только посмотрите! Потому что у них не было столько знаний. А это всего лишь явление природы. И если у тебя эти знания есть, ты это просто понимаешь и не боишься. А если у тебя этих знаний в голове нет, то... Конечно же, ты, как эти древние люди, просто веришь. А как иначе? Вот, в Китае туманы создали изображение города. Там два дня не переставая лил дождь, прежде чем произошло это редкое погодное явление. И правда, даже на фотках и на видео выглядит так, как будто с реальным городом образовался город-призрак. Но это всего лишь мираж. Да, мы снимаем. Расскажите эту ужасную историю, которая случилась с вами. Давайте. Как-то раз мы с внучкой моей отправились в полнолуние на кладбище. Простите, а зачем ночью в полнолуние на кладбище еще и с, с ребенком? А че она а че она перебивает то, а? Заткнись. Так и что с вами... Произошло. Местные говорят, что обидели там дух охранника кладбища. То там, то ся. И что? А мне подруга сказала еще, другая ей тоже сказала подруга, что он баб похищает. Ага. ага. Так, и вы его тоже видели, да? Да. Назовем бабушка с внучкой подверглись нападению нечистой силы ночью на кладбище. Легенды, слухи и сказки. Была какая-нибудь история реальная, абсолютно, может быть, даже вообще не загадочная, но многократно передаваясь друг другу от людей к людям из уст в уста по испорченному телефону, в итоге она превратилась в нечто вообще непонятное, и когда вот эта вот странная версия сформировалась, она отправилась в общество. То есть одна бабка сказала другой бабке, это бабка своей подруге, подруга своей знакомой, знакомая своим родственникам, родственники, друзьям и все. Каждый по-своему эту историю Приукрашал, чтобы было пострашнее Поужаснее И в итоге появилась полная какая-то фигня Это как помните, я вам в прошлом видео Про графа Дракулу говорила Что он и графом не был И кровь не пил, но никого это уже не волнует Потому что есть сложившаяся история че ты не выключаешься Мистик А, да, нет. Это я кофе на пленку провела. Дефект. Ну, я протурнула старая техника. Глючит такое бывает. Посмотри хорошенько. Нет. Что ты видишь? А, да, да, да, это просто блик от фонаря. Получше, приглядись. Видишь там свою зарплату? Нет. А потому что... А силуэт женщины в черном. Точно. Да, Есть. Вот так-то лучше назовем реальный призрак монахини на фото. Да, большинство фото и видео с привидениями легко объясняются. Блики от направленных в объектив, но находящихся вне поля зрения источников света. Всякие разные дефекты фотопленки. Полупрозрачные образы, например, могут получаться при съемке в темноте с очень большой выдержкой. То есть, когда объект за время создания фото успевает побыть в кадре и уйти из него, а на фото останется его полупрозрачное изображение. Бывает вообще так, что в кадр может попасть отражение в стекле того, что находится позади фотографа ну и всякие другие косяки техники и таких косяков ребята бывает огромное множество особенно если человек постоянно фотографирует или снимает видео даже у меня были такие моменты когда казалось что что-то в этом кадре не так какой- то он подозрительный а это что такое это что чьи-то глаза но если взять этот кадр отвести его на анализ профессионал его изучат никакой мистики они там не найдут обязательно будет чисто техническое объяснение но сколько подобных фото и видео гуляет по интернету призраки на фотографиях люди из прошлого в будущем лицо за спиной видео полтергейстов существ оборотней фото каких-нибудь духов и так далее но вы никогда не задумывались что кому-то это может быть нужно кто-то намеренно пытается вас зачем-то обмануть это как та история со слендерменом вся полностью продуманная и просто качественно сделанный Фотошоп. Ведь можно специально сделать постановочное фото, сфабриковать. Можно качественно отфотошопить и многие поверят. Подделка, постанова. Неужели вы думаете, что если бы действительно обнаружили подтвержденное, подтвержденное, подчеркиваю, мистическое фото или видео, которое уже изучили хорошенько и долго ученые? Наверное, не говорили ни в новостях, ни в каких-то научных статьях Просто такие сделали постик в интернете и статью на каком-нибудь сайте про мистику И все, хватит, и пофиг, что это настоящее и подтвержденное Нет, просто нет таких фото и видео, которые бы реально подтвердились Это все Фейк. А если это не случайно, это не косяк, а сделано нарочно, чтобы привлечь внимание людей, называется это как раз сознательные мистификации. Именно про них мы с вами и говорили в прошлый раз. Сознательные мистификации. Запомните это сложное соглавосочетание Это когда кто-то специально создает мистическую легенду или делает подделки и делает это чаще всего очень естественно, что люди реально верят, не видя этому другого объяснения. Но, конечно же, все это сделано, чтобы Тупо стрясти с людей, баблишка. Короче, заработать на вас деньги. Таких случаев, к сожалению, аж слезы сейчас польются из глаз в истории очень много. И в прошлый раз мы с вами разоблачали историю дома с призраками... К -п -п -к -п -к -п с призраками вами, И если вы хотите, если вы, если вы все-таки хотите, я вам расскажу еще парочку историй, где людей очень жестко разводили блин да что ж такое-то все нормально не надо заранее разочаровываться держимся итак сегодня вы узнали 6 объяснений э, мистики всей практически и надеюсь что хоть кто-то из вас хоть кто-нибудь из вас будет больше думать своей головой прежде чем во что-то поверить а теперь про удаление фотографии не может у меня измениться характер, я не могу вас начать меньше любить от того, что я удаляю какие-то фотографии меняю шапку Даже если я стану снимать совсем другие ролики, которые вы просто не понимаете, ввиду там возраста или еще чего-то Ну не знаю, почему, просто потому что вы другие, я другая, мы меняемся, мы растем что-то меняется. Вы так способны легко просто вот так вот плюнуть в человека, бросить его, расстаться с ним. Окей, я, ладно, я просто какой-то блогер, да, предположим, но если это ваш друг. Я видела в беседе, в беседах некоторые пишут, что в ваших тайных беседах ВКонтакте я, вы думаете, там не бываю, но я там бываю. И в комментариях я видела, что некоторые пишут, Аня что-то готовит, Аня что-то проверяет, это все не просто так, это пасхалки и так далее. Вот да. Я провожу эксперимент. Это не просто так. Но заодно этот эксперимент, который был сделан для будущего, одного из будущих видео, этот эксперимент еще показал сущность очень многих людей. Такова жизнь. Улыбаемся и машем. Увидимся скоро в новых видео. Переходите по ссылкам. Вот там. Внизу. Все та же самая я. Такая, как всегда. Ничего нового. Я же говорю. Я же говорю. Ладно, все, пока. Блин, чуть не сломала.